Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим салат из пекинской капусты и древесных китайских грибов. Для этого нам понадобится капуста пекинская, морковь, репчатый лук, грибы, чеснок, сахар, соевый соус, красный жгучий перец, семена горчицы, молотый кориандр, имбирь молотый, черный перец молотый, паприка сладкая молотая. Разогреваем глубокую сковороду и обжариваем лук с чесноком. Чеснок можно использовать рубленый или через чеснокодавилку. Лук нарезан полукольцами. Когда лук стал прозрачный, добавляем морковку, древесные грибы и пекинскую капусту. Грибы нарезаны тонкими такими вот пластинками. Морковка кубиками. Все хорошо перемешиваем. Обжариваем несколько минут. Китайские древесные грибы у нас продаются вот в таких вот упаковках. По, 4, по 20 граммов. В сушенном виде. Когда наша морковка стала мягкая добавляем специи и соевый соус. Все хорошо перемешиваем. Наш салат с пекинской капустой и китайскими древесными грибами муэр готов. Приятного аппетита!